Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем, вернее продолжаем серию обучающих видео создания сайтов на Wix. Это у нас третье обучающее видео. Сразу вас предупреждаю, оно будет долгое. Может быть на час, а может на полтора, а может и на два. Потому что мы начнем с самого начала и будем учиться делать сайт прямо непосредственно на примере. Сделаем сайт. Для, для моего проекта я вам покажу как я делаю сайты, и на этом примере могу будем учиться сейчас я хочу сделать два сайта это радио-видео-код для инвалидов сайт отдельный и сайт еще школы русского языка макта прус это тоже будет у меня отдельный сайт на Виксе на Виксе я делаю бесплатные сайты и честно говоря не знаю сколько там можно их делать у меня там их около, наверное, 7. вот. Какие-то из них я, возможно, удалю, потому что э, это они уже не актуальны. Это я для заказчиков делал, с которыми уже не работаю. Поэтому их я удалю и буду делать новые сайты. Я думаю, там тоже не безразмерное количество бесплатных сайтов. Честно говоря, я не знаю. Но это вы можете узнать сами. Все делается очень просто. Очень просто, но очень долго. Поэтому. Делаем так, заходим мы в поисковую систему, набиваем, вбиваем Викс, можно как угодно, какой угодно раскладки Викс вот и заходим на сайт. Викс создает сайт бесплатно, конструктор сайтов. Почему э, я здесь делаю? Потому что, например, первый сайт я делал на Указе, э, Указ мне туда э, очень много рекламы поставил, неизвестный какой-то. И я даже не знаю, как теперь мне этот сайт удалить. Но и бог-то с ним, с этим указом. Вот. И вообще-то достаточно много конструкторов есть. И платных и платные, и бесплатные. А потому что Wix тоже предлагает купить потом а, тарифы разнообразные. Но а, это у кого есть возможность. Там появляется больше функций. А, а бесплатный тариф, он... Немножко, конечно, для таких уже более-менее состоявшихся бизнесменов, он не очень, не очень хорош, потому что бесплатный тариф, некоторых функций там нет. И сложно провести какие-то действия. Поэтому... И грузится он не очень долго, но все равно. Но с чем плюс? То, что там есть SEO-мастер и SEO-продвижение. Если знать а, некоторые вещи, оно там достаточно простое. Ну и сам сайт, конечно, нужно постараться сделать так, чтобы он отвечал требованиям SEO-оптимизации, а, э поисковой оптимизации и... Э в общем-то, он будет неплохо продвигаться. Естественно, при, при некоторых, да, если его рекламировать, если еще кто-нибудь на него сошлется или еще что-нибудь, еще что-нибудь. Трафик опять же, да, и будет он прекрасно продвигаться. И через некоторое время он окажется на... Первой странице по запросу. Ну, тут, смотря как вы сделаете, по каким запросам, это тоже надо знать некоторые, возможно, даже многие аспекты поисковой оптимизации. Но мы сейчас не про это. Мы сейчас про создание сайтов на X. Вот, заходите вы и попадаете на такую страничку. И здесь регистрируетесь аккаунт свой. А, здесь у вас а, будет свой. Вот нажимаете «Войти» или «Зарегистрироваться». И попадаете в свой аккаунт. Вот я попал в свой аккаунт, который уже видели. А, вот сайты, которые... Мои сайты, которые сделали здесь. Мы в первом видео еще видели, да. Разнообразные можно сделать. Вот этот сайт я начал делать русский язык. Мактаб, русский, сайт это страничка курьерского сайта и в общем наше продвижение собственно страничка тут можно даже сделать газету такой новостной сайт но я пока такие сайты не очень умею делать и про все что вы хотите допустим про то что то что вы чем вы занимаетесь, что вам нравится, что вы любите. А, любой сайт по душе там может сделать и фотограф для себя, и музыкант, и кто все, кто угодно. А, или про стихи, например, сайт с, стихов, допустим. Вот Это тоже курьерский сайт. Сейчас, ну, дело в том, что можно ли делать на Виксе простые сайты, да, которые, ну вот как я сделал сайт. Тут вот, вот такой сайт, допустим, вообще. Можно ли сделать на Виксе такие простые сайты черными буквами а, на белом фоне? Конечно, можно, но это у кого как фантазия работает. Вот сайт нашего заказчика такой простенький. Тоже потихонечку он продвигается. Но дело в том, что сейчас заказчик, наверное, работает с другими. И мы без оплаты мы тоже этим сайтом заниматься не будем, как вы сами понимаете. Потому что мы выплачиваем зарплату инвалидам. И нам бесплатно работать сейчас не очень. -то. Вот это мой первый сайт. Пригородная линия. Тоже из и топ-10 он вообще не вылезает <смех> по запросу «Пригородная линия». Только осталось всем э, этот, э, это название, этот бренд э, всем узнать. И тогда э, будет мы будем просто завалены заказами, я так думаю. Но пока что «Пригородная линия» э, очень мало кто знает и не вбивает этот запрос э, по э, если хотят доставить в область недорого. Вот. Ну и на, на основании того, что я частный курьер. Вот, это тоже сайт для заказчика я делал, это такой простенький сайт сделал. Вот его я, наверное, удалю, потому что уже давным-давно связи нет, я давно там работал и связи с заказчиком нет. Вот, и также сайт я делал а, по всяким религиозным тематикам, а по исламу и по а, про, по православию, по христианству я делал сайт. Тоже такие довольно простые, это не недо, недоделанные сайты, потому что сейчас все бизнес, бизнес и еще раз бизнес, и это очень-очень <coughs> грустно, на самом деле. Вот, так что... Что мы делаем? Мы сейчас хотим создать новый сайт. И вот мы нажимаем создать новый сайт. И попадаем э, в разные шаблоны, разные тематики. А мы хотим сделать э, сайт, э, радио радио сайт радио видео радио видео Такой хороший сайт радио-видео-код, чтобы не смотреть эти видео чтобы не смотреть эти видео неизвестно где, а чтобы все они были на одном сайте и продвигать наше радио, потому что оно для инвалидов сделано вот, как вы видите разные шаблоны тут ну, давайте выберем а, вот музыка, допустим музыка что мы тут можем выбрать Джазовый музыкант, автор музыканты, певица, рок-музыка, соул, классическая музыка, хип-хоп, да, очень кстати, интересная тема, перформанс, музыкальная группа, альтернативный рок, классическое, что там было... Музыкальная школа. Рэп. Так, на первой странице я пропустил, что там было последнее. Классическое трио. Классическое трио. Вот, таким образом вы э, смотрите... Э, Но ну, тут нужно каждый шаблон еще смотреть, потому что... У каждого это просто как бы главная страница, а нам нужно именно, чтобы минимальное время ушло на то, чтобы мы сделали то, что нам надо. Вот третью страничку смотрим. Студия звукозаписи. Студия звукозаписи. Релиз сингла. Индифолк. Есть одностраничный Одностраничный Нет, нам одностраничный ну, Вот можно сайт музыкальной группы Сделать здесь же Так И четвертая страница Смотрим Музыкальный фестиваль Заказ билетов Фан-сайт поп-звезды а, Ну, пока что мы еще не поп-звезды Так, релиз альбома а, Музыка так, одностраничный видеоклип. Ну вот из всех этих шаблонов я э, больше всего мне показалось, что студия звукозаписи, хотя у нас не, не студия звукозаписи, но мы посмотрим этот шаблон. Посмотрим этот шаблон. Что тут у нас есть? Главное, а студии? Так. В общем то это в принципе тоже такой небольшой небольшой сайт как я понял одно, одностраничник да хотя да он если мы нажимаем допустим клиенты а нет здесь несколько страниц да нормально значит главное это просто у нас идет такой в виде рассказа, да, в виде таких страничек, блоков страничек идет, о студии это идет о студии цены и так о студии рассказывается о студии непосредственно, да. Цены и клиенты. Клиенты, наши клиенты. Ну вот. Ну, вполне, я думаю, вполне, я думаю, нормальный сайт для нашего радио-видеокод. Но чтобы дело продвигалось, надо сначала подготовить, как я уже говорил, папку, где будут все фотографии и видео, которые мы хотим, да. И тексты желательно. Потому что, чтобы сразу все это туда поставить. И э, все это у нас заработало. Потому что, конечно, вот таких красивых э, фотографий можно... В общем, как я делаю. Ну, у меня хороших фото, в общем-то, не особо так много. Поэтому я просто захожу по какому-нибудь запросу. Например, допустим, что-нибудь такое. Интернет интернет радио интернет радио картинки онлайн радио можно сделать свою картинку опять же в каком-нибудь а, какой-нибудь программе до да, радио видео код допустим сделать свою картинку и ее поставить. Но сейчас я это делать не буду, потому что это очень долго. А, но нам нужно что-нибудь вроде. А, вроде, вроде, вроде вот такой картинки. Да? И как я уже говорил, мы берем, а, создаем папку, создаем папку и называем ее сайт. Сайт радио видеокод сайт радио видеокод вот потом вот это, допустим вот эта картинка мне понравилась я нажимаю сохранить картинку как сохранить картинку как рабочий стол радио видео код сохраняем туда ее потому что для радио вполне себе ну хотя это немножко другое можно вот допустим вот эту картинку тоже она тоже неплохая сохраняем туда же лучше конечно их сразу подписывать потому что потом сложно будет еще найти вот это тоже неплохая картинка. ну а вообще все картинки по теме радио пригодятся нам, я думаю. А, что еще? так, что еще тут можно сделать? радио, радио, можно даже можно даже сделать еще так Интернет-радио, допустим, код. Что у нас будет? Интернет-радио, код. О, тут почему-то не код, а собак. Так. Вот хорошая картинка. Надо посмотреть, что тут. Потому что некоторые картинки могут быть защищенные еще и использование. Но, в принципе, если они в свободном доступе лежат... Но все равно было лучше, конечно, уникальные картинки. Потому что, во-первых, поисковые системы любят уникальные картинки. А если они дублируются да, с каких-то сайтов. Ну, вот тут, ну, допустим, о, прекрасные такие картинки. Вообще обалденные. О, радио видео, радио -видео Ну, примерно вот так это все и выглядит. А вот... Примерно так это все и выглядит. И можно тоже скопировать, в принципе. Ничего страшного, если мы ее к себе сохраним. Я думаю, ничего страшного не будет. <сélte> <сélte> вот таким образом вот тоже симпатичная картинка. Радио делал. Но это, это уже какое-то радио использует это, поэтому. Можно просто котов. То есть сейчас мы котов связываем с радио, а можем просто а, котов. Очень э, интересно будет тоже посмотреть. Котов отдельно от радио. Да, тоже тоже такая хорошая картинка. Например, она нам тоже нужна, потому что... радио видеокод создан для того, чтобы а, помогать инвалидам и рекламировать их, собственно, как соискателей и как а, а, людей, делающих что-то, пишущих стихи, картины или какие-то вещи, которые необходимо реализовать. А вот, поэтому, что тут еще? Ну, такая картинка. Радио-видео код. Ну, можно ее тоже скопировать. И вот таким образом мы сидим, смотрим, что тут вот эта тоже картинка неплохая. Сохраняем. Все в нашу папку это сохраняется. А вот даже уже есть радио-видео код, наверное, где-то. Где-то, где-то оно есть, такое уже радио. Но у нас не просто радио, у нас радио-видео. Вот, потом... В общем, очень много чего интересного можно найти здесь. Но я, скорее всего, сделаю... Сделаю картинку, радио-видео код. радио сделаю картинку. Вот тоже неплохая картинка. Можно ее тоже сохранить. Вот таким образом мы выбираем радио фотографии выбираем котов а, и потом мы еще можем выбирать просто котов но это бесконечная тема котов выбирать как вы сами понимаете котов тут котов тут миллиарды вот неплохой код тоже. С автоматом отстреливать спамеров, например, да, ну спамеров это все равно всех не перестреляешь, собственно, да, что еще тут можно? Да в конце концов у, у кого-то может быть есть сво свои фотографии, да, у меня вот свой код, я его в общем-то, он не против, да, он вести это быть э, на моем радио, так сказать, представителем моего радио, поэтому, собственно, мне фотографии котов особо тут. Да, ну вот, в общем, веселое это занятие, выбирать котов разных, выбирать разные радио. Интернет-радио еще можно вбить. Мы вбивали интернет-радио. Можно вбить просто радио-видео. Радио-видео. И тут тоже какие-нибудь картинки. Нам пригодится огромное множество картинок, поэтому мы их всех и сохраним. Какие мы найдем для себя интересные. Тут у нас вот такую картинку Надо смотреть 13 февраля Международный день Но это больше Да, потому что могут нам потом О чем я уже говорил Да, почему лучше уникальные Но мои картинки, допустим Которые я делал Тоже где-то сейчас по каким-то запросам в гугле Поэтому мои картинки тоже используются Да вообще очень много картинок Используется, допустим сайт для инвалидов. Всем известный человек, который сидит на специальном стульчике и э, за компьютером. Да, на, на, на специальных таких колесах. Он очень много где используется. Э, и никому не предъявляет счета щит, за свое использование. Вот. Радио-видео-код. У нас мы что ищем? Радио-видео. Да, можем искать радио-видео-код. Сразу. Вдруг нам что-нибудь Google покажет. А вот, собственно, мое радио-видео-код. Вот это вот оно и есть. Вот эти вот три. А, мои радио-видео-код выпуска. Они тут, собственно, в Google и находятся. Уф. По поиску а, карти... в картинках. радио -видео код Так что вы э, не смотрите на то, что его мало кто слушает, это радио-видео-код. Ничего. Потом его узнают. Конечно, оно будет не так популярно, как просто интернет-радио. Допустим, мое любимое э, радио 101, по-моему. Да, где можно слушать музыку по разным-разным направлениям просто. вот Но у нас еще э, в чем состоит э, весь, э, э, так сказать, вся изюминка в том, что вы можете из себя, вот тоже картинка с нашего, э, это даже не с радио видеокода, это просто, с обучающего видео «Школа SEO для грудничков». Вот опять же тут наши картинки. Вот школа Ёж тут. Вот тут наш сайт. В общем, тут все это есть. Ну, в общем, как-то так вкратце. Свои, э, своими силами ищем все, что нам надо. Вот, как я же говорил, интересное веселое занятие, но по времени оно занимает достаточно. Но нам нужны не только картинки, нам нужно еще и видео. Но видео-то у нас как раз достаточно, потому что у нас уже снято много выпусков радио-видео-код. Теперь нам осталось... Что нам осталось? Нам осталось нажать «Редактировать» и выбрать этот шаблон в качестве нашего будущего сайта. Вот мы нажимаем... И все. Новый редактор Wix. Да, а вот давайте, может быть, попробуем. Я никогда еще не, не пользовался этим новым редактором Викс. Давайте начнем сейчас. Попадем в новый редактор Викс. Текст. Да. Редактировать текст. Нажимаем Удалять. Э, удалим и пишем. Ра... Нет. Ра... Радио... Видео... Код. Радио-видео-код. Можем выбрать цвет, размер шрифта. Здесь, как вы видите, такой. Такой. Радио-видео-код побольше поменьше или а, цвет цвет цвет радио-видео-код цвет мы можем поменять в принципе потом можем выбрать различные вот такого ра плана такого плана такого плана разные надписи Радио-видео-код. Можем выбрать анимацию. Анимация здесь, как вы видите, такая и разнообразная тоже. Радио-видео-код. Увеличение. Ну, давайте увеличение. Поставить длительность тут можно. Задержку. В общем, так. Потом нам надо заменить вот эту картинку. Радио-видео-код. Забронировать запись. Так. Так как у нас не студия звукозаписи, да? Нажимаем заменить фото. Нажимаем загрузить фото. И все эти наши тут фото... Загружаем. Какие мы выбрали, да? Ну, давайте допустим... Вот эта картинка. Радио-видео-код. Это или это, допустим. Попустим. попробуем ой так нет такого нам не надо нам надо чтобы это все чтобы это все было чтобы это все было совсем по-другому. Ну, или кота попробуем. Что, что будет у нас с котом. Кот тоже у нас какой-то такой. Вот, это а, называется замостить, заполнить в исходном размере. То есть, разные-разные. Допустим, в исходном размере это что будет? Это будет маленькая заполнить. Пополнить, подогнать, подогнать, замостить, заполнить. Вот заполнить это уже будет код, который, который тут у нас. Но видите, фотография, конечно, не такая четкая, как была на. Тогда давайте попробуем, давайте попробуем заменить фото. Все-таки. Вот на этом тоже не очень четко но также здесь есть еще настройки фото вообще-то в принципе они тут быть должны настройки фото Дизайн, настроить дизайн. Я думаю, что радиовидеокод надо нам сделать немножечко побольше текст. О! Ну, вот такой, допустим. Радио видеокод. И переместить его куда-нибудь вот сюда. Вместо вот этой кнопки мы можем все что угодно придумать. Например, сегодня в эфире. Например, сегодня в эфире. Куда ведет кнопка ссылка? Ссылка, веб-адрес, веб-адрес, это мой канал. Ну, пока что так будет, мой канал, радио видео -код. Ссылка, а тут, собственно, радио видео -код. Оно было раньше радиобанка, банка теперь радио видео -код. В общем, вот так оно будет, всю эту ссылку, честно говоря, некоторым у некоторых открывается совсем а, вообще другая страница, но это мы потом проверим. нажимаем копировать, вставить, и вставить и сохранить. вот теперь у нас это вот мы допустим предпросмотр. Радио-видеокод, попадаем сюда. Это тут немножко неудачно, но, по крайней мере, на радио похоже. Так, сегодня в эфире нажимаем и попадаем куда. Ну, лично я попадаю э, именно на этот плейлист радио-видеокод, а куда попадете вы, я еще пока не знаю. Вот. И вот таким образом. А, ну, здесь, конечно, надо, надо, надо, еще много чего сделать. Тут надо заменить, наверное, вс ⁇ Эту фотографию тоже. Она какая-то нечеткая. Сделать свою лучше всего. Еще тоже, дай бог, чтобы она была более-менее. Сегодня в эфире тоже немножко по-другому кнопку сделать. Запись, сведения, мастеринг. Тоже все это поменять по-своему. Да, но я сейчас не, не этим заниматься не буду. Я вам просто показываю, как начинать. Вот, как вы видите, что начинаю, что у нас само начало уже занимает. Практически не знаю, сколько времени. Очень долго. Но это все делается быстро. Если у вас в папке вашего сайта есть уже... Все, что вам вообще необходимо. И вы все это загружаете. И все это вы быстро делаете. Ну, тут, конечно, еще необходимы навыки дизайнерские. Которых у меня, собственно говоря, нету. Вот, потому что вот этот, например, совершенно тут не видно. Это можно... А, назад в редактор. И мы, допустим, переносим Сегодня в эфире сюда Чтобы Было Сегодня в эфире А, что я написал? Сегодня В эфире Таким образом Ну, нажимаем сохранить. А, тут же, кстати, мы можем написать, что это радио радио видео видео радио видео радио видео так вот такой вот и тут мы смотрим ну а студии конечно да, опубликуем его, все равно его еще очень долго никто не увидит поэтому можно публиковать собственно говоря сразу, раньше я очень боялся, долго-долго делал сайт и боялся публиковать, потому что вдруг там чего это, это, это, а теперь публиковать можно все что угодно, потому что пока его проиндексируют пройдет еще неизвестно сколько времени за это время мы сайт уже сделаем, ну мы собственно я надеюсь, что сайт я уже сделаю. Если, конечно, не устроюсь на какую-нибудь очередную работу. Так. О студии. Ну, тут, собственно, все то же самое. Редактируем текст и пишем. И пишем о нашем радио. Вот так нашем радио этот текст редактировать текст нажимаем стрелочку удалить и начинаем писать что наше радио видео видео код было создано в 2017 в 2017 году для, для представления различных различных творческих работ инвалидов. И различных творческих работ инвалидов и по и поиска поиска и поиска ара дателей для всех и поиска задателей для всех кто в этом нужен дается и поиска напишем Адекватных работодателей. Нет, не будем. Не будем писать адекватных, а то они обидятся еще. Например, для поиска хороших. Хороших. Потому что бывают плохие работодатели, и это не секрет. А инвалидам нужны только хорошие. Потому что не, нет, конечно, не инвалидам тоже нужны хорошие. Всем нужны хорошие работодатели, да? Для всех, кто в этом нуждается. Потому что у нас есть люди, у которых проблемы со здоровьем, но нет инвалидности, потому что сейчас инвалидность сдают очень... Не любят сейчас сдавать инвалидность. А человек работать не может и пенсию не получает, поэтому мы для них будем подыскивать. Они могут рассказывать, что они могут. А у кого-то есть сборник стихов, кто-то может делать одно, кто-то другое. Ну, в общем, в таком духе мы пишем. Сейчас я это все не буду писать, эту а, дли, длинную. Ну, такую она должна быть. Понимаете, она должна быть не просто, а чтобы в поисковиках находилась. Это должна. Это должен быть не просто м, текст. Это должен быть э, текст именно с, с ключевыми словами определенной плотности, да, чтобы по, м, например, как найти работу в интернете инвалиду. Кто-то вышел на наше радио, да, или как. Научиться SEO-продвижению. И кто-то вышел на наше радио тоже. Потому что у нас школа SEO-продвижения. Вообще-то наш сайт занимается SEO-продвижением, внешней оптимизацией сайтов. Вот, с января месяца. И инвалиды у нас подрабатывают потихоньку. Их пока немного, потихоньку они подрабатывают. Но, опять же, мы сейчас не об этом. Вот. Ну, в таком духе мы тут пишем и фотографии все эти меняем. На котов, на, на, на кого угодно. Вот как, как вот. Нажимаем заменить фотографии. Кто у нас тут был? Вот у нас тут был код. Так. Что это? А это галерея. А, это галерея. Ну, тогда мы удаляем из галереи. Это все. И добавляем фотографии. Нажимаем. Ну, допустим. Ну много котов. Вот, допустим. Раздел... Раздел поиска работы. Мы можем вот этого кота поставить. Грудничковое плавание. Нет. Вот этого кота поставить. Добавляем в галерею. Потом еще. А, допустим песня здесь непосредственно радио но видите у меня пока мало подобрано вот, вот такое-то спокойная музыка может быть добавляем в галерею и добавляем в галерею еще непосредственно допустим вот эту фотографию добавляем в галерею нажимаем эти картинки нужно тоже все названия написать, а лучше какие-нибудь оригинальные названия для всех картинок. Например, э например, подработка для инвалидов. Не только на нашем сайте, но и везде, где мы найдем хорошую подработку. Вот. Ну, собственно, вот так у нас и получилось. Ну, можно сразу опубликовать, собственно. Хотя тут еще пока ничего нету такого. Вот. Это все мы делаем. Мы делаем, делаем, сидим и делаем. Вот над главной страницей мы сидим, я не знаю сколько. Может, мы вот эту форму. В чем еще минус бесплатных если... <coughs> сайтов на Wix? Потому что у них... Эти формы работают только присылают уведомления на сам сервис, на почту. Ну, возможно, присылают на почту Google.com, там это, честно говоря, я не знаю. Может и присылают. Вот и потом сейчас в связи с новым законом это все считается персональными данными. И надо сделать специальную форму. Поэтому можем заменить ее вот эту контактную форму, а. настроить. А, ну не знаю, я даже заменить это необязательным или вообще. Email, email всегда обязательен. Имень обязательно. Вот, видите, у нас e-mail, тема сообщения. Все. Тогда тогда это не является. Не является, не нарушает никаких законов о персональных данных. Потому что e-mail, он не по e нельзя определить. Так, во всяком случае, в законе написано карту. Ставим свою. Вот тоже изменяем адрес и пишем свой адрес. Пишем Россия. Россия, Санкт-Петербург. канал и вот мы видим что мы тут находимся где-то примерно Где-то примерно тут мы находимся. Да, собственно. Собственно, где-то около педагогического колледжа номер восемь. Что интересно, конечно. Ну вот. Таким образом. Ставим свое местоположение. У каждого у каждого свое. Здесь все тоже, всю информацию меняем на свою. И что еще нам надо? Вот это все тоже меняем. Тут все это мы меняем тоже. Все меняем здесь. В общем, все здесь делаем, делаем все для своего проекта. Для своего проекта. Вот. Ну. На этом, в принципе, третий урок. Я думаю, пора заканчивать, потому что он уже практически час у нас длится. Нажимаем опубликовать обязательно. Вот. Картинки потом мы поменяем в галерее название. И также есть тут еще такая штука. Такая штука не только названия самих картинок, но и в настройках. При нажатии, например, можно... Что происходит? Например, открывается ссылка. Открывается ссылка, да? Замечательно. Открывается ссылка. Для добавления ссылок в галерею нажмите «Заменить фотографии». А, ну, возможно, это в галерее можно... нужно ставить ссылку. Ну, в общем поставить ссылку а я вам хотел показать не это я вам хотел показать м -м, тоже в настройках но это наверное все-таки делаться просто в фото не в галерее вот например в нашем фото в нашем фото в нашем фото дизайн и вообще мы можем взять и В каждом у нас есть где-то тут у нас было сел страницы. Как бы это фото нам настроить еще. Но это полоска. Это, видимо, не... она так не настраивается. И галерея так не настраивается. А какая-то а фотография, как я уже показывал, по моему в втором видео что фотография настраивается. Вот, а можно сделать даже проще. Вот главное, мы идем главная страничка, нажимаем. Вот у нас есть тут все, все, все, все, все, и мы нажимаем seo странице и ключевое слово или название страницы интернет радио Интернет-радио. Интернет. Интернет. А мы не будем писать интернет. Во. Пишем так. Радио-видео-кэт. Коротко расскажите. Коротко расскажем вид поисковике в чем страница наше радио радио а, создано для продвижения творческих работ а, а, движение творческих работ инвалидов, а также для поиска работы в интернете или на дому на дому. Ну, допустим, так. Хотя это, конечно, не идеальная SEO страница. А, там что-то еще было. Ам... Вот, добавьте ключевые фразы. Ра... Радио для инвалидов. Вакансии. Я очень надеюсь, что у нас будут вакансии для инвалидов. Самое главное, что резюме у нас может быть резюме соискателей. Резюме соискателей. Найти работу в Интернете. Интернете. Заказать. Музыку. Онлайн. Ваша. Песня. На нашем. Радио. Как. Как прослушать свою комп... А, как? А, как про... Паром двинуть свою... А, свою песню в сети, допустим. Работников как-то так что-нибудь. Хотя э, по, э, по правилам, по правилам, эти все ключевые слова надо э, в специальном сервисе искать по запросам. Что люди больше ищут и составлять так называемое семантическое ядро. Вот как раз это семантическое ядро. Третий урок школы SEO. Э, прекрас, прекрасные 13 уроков сняты. Э, Сергеем, Сергей Пилипец, школа SEO. На ютубе можете посмотреть. Я сам, собственно, и учусь. Вот он и рассказывает. Но у меня почему-то завис третий урок. И так я и не знаю, что же там. Нет, но я в принципе понял. Про семантическое ядро. Вот здесь на ютуб канале есть... Почему-то интересно его тут нет, но но здесь должен быть обучение SEO продвижению. Просто я, наверное, на его канал что ли не подписался, не знаю этого. То, конечно, быть не может. Вот это урок. Рассчитывает релевантности. Вот это урок второй. Нет, я подписался. Вот а урок третий, третий. Где-то он был, как раз, сбор семантического ядра. То статистика, которую... Вот он все это рассказывает. И вот тут была у меня 8.32. Примерно. Рекомендованная ставка. Что такое узким поиском? Рекламные результаты поиска, так называемые. Так вот, мы об этом немножко говорили на первых занятиях. Так вот, этот инструмент показывает нам в том числе сколько стоит клик по вот этой вот контекстной поисковой рекламе и... А, ну все в порядке, все в порядке. Это просто был какой-то вчера. Сбой. Вот. Эту школу, школу SEO, вот 13 уроков. Все наши, сотрудники нашего... А, это вот страничка на Wix делает человек, продает он тибетскую целую комнату для лечения тибет заболеваний тибетской медициной вот но это у кого есть возможность конечно потому что все это продается в комплекте бы так сказать в, в, в полном комплекте да кто это для тех кто занимается тибетской медициной и знает как это все делается а я вам хотел показать наш сайт вообще-то честно говоря да вот эта школа вот сейчас у нас идет обучение и параллельно подработка обучение параллельно подработка потому что наша школа сел для грудничков она, она откроется только в октябре вот и смотреть можно вот эту школу SEO, которую я вам показывал, вот ссылки. Все 13 уроков смотреть всем, кто хочет работать, да, и всем, кто хочет работать, знать вообще про SEO, и хочет не просто ходить по сайтам и получать за это копейки, а кто хочет стать хотя бы немножечко профессионалам да тут просто все очень просто понятно потому что много есть таких обучающих уроков но не знаешь что смотреть с чего начать как бы как что все эти слова все это страшно непонятно вот а по крайней мере вот это 13 уроков основы, я вам скажу что э, лучше я не видел просто это я сам вот на третьем уроке остановился и буду смотреть, да, сейчас про семантическое ядро и про все остальные интересные вещи. Вот, поэтому всем нашим будущим, кто хочет, работникам, кто хочет работать у нас или не у нас, неважно, кто хочет узнать про SEO, я могу пока предложить им посмотреть все эти 13 уроков, как, собственно, я это сам делать сейчас и буду. Также мы ищем преподавателей, которые снимут нам видео по некоторым вопросам в которых мы пока плаваем мы вот что мы сайты на Виксе делаем и продвигаем их а в общем информационную поддержку тоже поэтому расценки на нашем сайте невысокие мы SEO-оптимизаторы э, хорошие но так сказать в свободном полете мы не привязаны пока что к SEO-терминологиям 20, 30, 15 тысяч мы не берем с наших заказчиков. Потому что, собственно, ни за что. Вот. Но если как вы могли видеть, создание сайта на Wix оно простое, да. Но занимает оно очень много времени. Поэтому и цены у нас тоже. Нельзя сказать, что мы просто вот так ни за что. Мы берем там. 2400 в месяц или 3000 в месяц, нет, мы сидим, на допустим, если делаем сайт для заказчика, то сидим над ним долго, ну, над некоторыми заказчиками, которые говорят, ай, ну, сделай сайт так, и все. Конечно, мы, ну, вот я, например, делаю сайт попроще, потому что тут дело не в его, так сказать, этом, а дело в том, чтобы в информации, в распространении информации. Там не надо вот именно такой закручивать сайтище, который в принципе бы и не нужен, потому что он будет долго грузиться и как бы особого, особого пользы он не принесет. Это такие можно сделать странички небольшие, там даже я не знаю, какие угодно информационные на Виксе можно сделать для заказчиков. Но это смотря, смотря что хочет заказчик. И здесь мы еще сделали такую, такой раздел для наших работодателей любимых, которые могут оставить вакансии как в моей группе ВКонтакте, так в группе инвалиды ищут работу. Вакансии хорошие, без, безо, всяких, безо всякого обмана. И также без сетевых компаний. Сетевые компании это приоритетно, так скажем, государство их поддерживает. А наша группа их не поддерживает. Вот у нас в нашей группе такая политика. Сетевые компании мы не принимаем. Аудио-видео-резюме снимаем и... Также творческие работы наших соискателей представляем. И можем организовать доставку, если, допустим, вы закажете каким-то образом да, книгу. Вот недавно у нас было представление Екатерина, сборник «Лунный блюз». Если вы закажете книгу, по-моему из набережных Челнов или, ну, в общем, откуда-то оттуда, да, и она приедет в Петербург, каким-то образом, а вы будете заказывать ее из Санкт-Петербурга, то я могу вам бесплатно доставку обеспечить прямо к дому этой книги. Таким образом, вы сэкономите время и деньги. Также это я предлагаю для... для практически многих соискателей, у кого-то вот такие проблемы возникают с курьерской доставкой. Все это обговаривается заранее. Со мной можно да, связаться, поговорить. Но личное сообщение сейчас у меня по причине того, что по причине того, что. Мне приходится даже своих э, сотрудников добавлять друзья. Почему? Потому что я закрыл личные сообщения. Вот. Только для друзей и друзей друзей. Потому что пишут все, кому. Пишут все, кому. Ну, как вы понимаете, мне просто. Получается так, что я же работаю с инвалидами, тоже по поискам работы, с друзьями я очень много общаюсь, и в том числе с людьми с инвалидами, которые мы не добавляемся в друзья, потому что ну, мы просто общаемся, и все, и нам как бы не, не обязательно. Кого-то добавляем, кого-то не добавляем, тут как бы это дело, дело такое. А контакты начинают думать, что я распространяю рекламу, ну, в принципе, да, я что-то рекламирую. Мы же на этом, наш сайт SEO-продвижения, он, собственно, на рекламе и построен. Мы рекламируем сайты заказчиков. Но общаясь я с друзьями там и с другими людьми не по этому поводу. Вот, а, а пишут люди, которые, ну, как сказать, вот они могли бы написать, и в инвалиды ищут работу, допустим, да, Пожалуйста, предложить новость. Предложите новость. И э, все это будет по правилам группы. Вот информация, вот правила группы. Все это здесь есть. Вот такую вакансию, если у вас нормальная вакансия. Не сетевой маркетинг, не денежные пирамиды, не обман. Э, и все это будет опубликовано. Надо писать. Почитайте правила, напишите. Все это будет опубликовано. Вот, а люди пишут мне в личные сообщения, и таким образом у меня лимит сообщений, и я вообще не могу писать сообщения, понимаете? Я не знаю, они, конечно, может быть не специально, может быть они просто, да, тем более очень очень много мне пишут по курьерским вопросам. Вот, у меня для этого есть группы, да, и можно писать «Мой заработок в сети», «Доставка в Ленобласть», «Инвалиды ищет заказчиков», вот в эти три группы можно писать мне в сообщениях. По всем вопросам, как бы и по обучению там в комментариях, и по доставке, и по представлению, и по радио видеокод тоже. Потому что Радио видеокод у меня тоже есть группа. На самом деле радио видеокод у меня есть. SEO продвижения, допустим, тоже могут туда писать заказчики. Ну, я не знаю, зачем. Может, это какие-то люди просто не захотели, чтобы я развивал дальше свои, свои все проекты и начали мне писать. Я не знаю, что случилось. Вот, пожалуйста, банк услуг идите все. И здесь, собственно, радио видео код, все выпуски есть. Ну, тут также другие видео есть. Вот. Ну, скоро будет сайт. Ну, как бы <coughs> не совсем скоро, но будет сайт отдельный. И там все будет хорошо. Вот сюда можете писать. А, да. Так что вот, вот таким образом, да. Но мы, в общем-то, о чем мы говорим? О сайтах на Wix, да? Что у нас получилось? Вот получилось то, что получилось. Начало самое. Как видите, прошло прошло уже больше часа. Ну, мы, конечно, отвлекались, но тем не менее. А, вот, на этом я заканчиваю третий урок создания сайтов на Wix. И а, жду вас а, в радио видео код конечно. А, мне ник никто полковнику никто не пишет, да, но а, жду вас. А, с вашими резюме, с вашими работами всеми. Вот я думаю, вот почему, почему они пишут, ну потому что да, потому что мало народу смотрит и потому что может думают, что я за счет этого, да, за счет ваших каких-то представлений, работ, да, за счет ваших резюме буду делать рекламу. И на этом зарабатывать. А рекламу я на радио видео буду делать только благотворительную. Вот. Все, все, все доходы от рекламы все поступят инвалидам, нуждающимся. Вот так. Ну, я думаю, я даже не буду делать здесь. Ну, если благотворитель, допустим, да, он принял на работу там 10 инвалидов, то почему я не могу рекламировать его фирму? Могу, собственно, рекламировать его фирму и на радио видео и еще где-нибудь, если он действительно честный, хороший работодатель и а, принимает на работу инвалидов. да, Или, ну, допустим, заказчик, который заказал что-то у инвалида, да, тоже его, его какую-то фирму. Также наших партнеров а, SEO-оптимизаторов. Но это будет не, не, не на этом сайте. Здесь, в э, радио видео здесь будет вообще другое. Я вам пока не буду говорить, что здесь будет. Пока здесь будут выпуски, какие были на ютубе, вы мож, могли уже видеть, смотрели. А, вот, поэтому я и говорю, пишите, потому что это сделано радио для вас. Мне, как бы, я не, не профессиональный диджей, но мне... Хочется, чтобы, чтобы люди нашли действительно работу. Не, не такую вот, которая сидеть часами и получать копейки, и не развиваться в профессиональном плане вообще никуда. Вот, допустим, ходить по сайтам. Ну, тоже работа, конечно, я сам люблю ходить по сайтам. И получать за это там 007 копеек, но по хорошим сайтам, заметьте, не по сайтам лохотронам. Потому что по лохотронам я уже походил, и мне это вылилось в, как бы в некоторые неприятности. Вот, поэтому это радио для вас. И если вы будете рассказывать о себе и можете даже свою.. Не то что можете даже, а просто как бы я к этому стремлюсь, чтобы вы свою любимую музыку попросили поставить, чтобы вам э, послушать в этом радио-видеокод, или свою песню, которую вы сами же спели, или свой стих прочитать, который вы сами же сочинили, или представить свою нарисованную картину, допустим. Да, это вот, вот к этому я стремлюсь, чтобы. Есть же люди, которые не собираются заниматься SEO-продвижением, а вообще совершенно другими вещами. Поэтому пишите, пишите и заказывайте музыку. Вот, на этом наш урок создания сайта на Navix. Третья часть заканчивается. С вами, с вами, с вами, собственно, было и радио-видео-код диджей и также с вами был сайт наш, это наша команда «Продвижение плюс рекламный шалаш», потому что без, ним, без него тоже никуда, там у нас заказчики должны прийти скоро. Вот. Всем удачи, до новых встреч!